приехали на четвертый этаж, здесь довольно такое необычное цветовое оформление, здесь все написано, куда и как можно идти, и вот это библиотека, я напоминаю, это центральная библиотека, город Сиэтл, штат Вашингтон, Соединенные Штаты. Сегодня здесь должно состояться заседание русского клуба, вернее, клуба русской культуры. Вот здесь через очень такие странные непонятные окна виден предыдущий этаж, вся вот эта библиотека, алмаз, люди, которые работают, и мы идем в то место, где должно быть заседание. Вот, мы сейчас войдем в комнату. Итак, это заседание клуба русской культуры. Спасибо. Город Сиатл. Вот это замечательная аудитория. Вот Лешек, Лешек, который ведет этот клуб. А, Лешек, если кино можно... Снимается. Одно снимается, слово, да. глядя сюда. Вот, поздравляем да. всех. Зачем? Зачем этот нужен клуб? Друзей Польши и России. А, это клуб друзей Польши и России. Поздравляем всех. А, поздравляем все обязательно. Да, да. Вот да. так. Хорошо. Кто-то в Москве побывал, да? да ну и Шпинцер что, и Москва. да? да. Знаете, великолепный. Великолепный. Вы думаю, великолепный. Это великолепный. да. Это правда, что рядом с Кремлем, да, есть такой плавательный бассейн? Там, где эти полярные медведи плавают зимой. Зоны Есть, да? да. Есть недалеко, в да. Китае Вы знаете, что там было? А -а -а. До 31 -го года там была церковь. Самая великая церковь в мире, построена самыми лучшими строителями России и артистами. Строили ее 50 лет и станем ее уничтожить в 31 и 2 годах. Это вы не про храм Христа Спасителя говорите? Точно. Если восстановили, так его восстановили. Ну, храм Христа Спасителя около Кропоткинской набережной. Он восстановлен. Он, да. Он сейчас восстановлен. Тогда? Ну, он, да он, восстановлен. Лет назад. он восстановлен 15 лет назад. И так, как прежний был, да? Точно Нет. так. Все точно Нет. так. За исключением этих самых картин, которые Воснецов, Нестерев и Сталашин. Так что, что было, да, было, да, было раз, раз, разворованно страшно. Надо мне надо посмотреть. Вот на видите, надо поехать в Москву. Я попала на, на День Города, там, и на Красной площади были вот такие огромные совершенно... 10-метровые столы, а -а -а. открытые с катертями, с самоварами. Растигали, мясо там какое-то, курицы, это, это. Как вот в старые русские времена, ну, как бояре там что-то. И каждый мог подойти и есть, и пить, и сколько хотел, как говорится, но без вина, вина не было. Очень это чай. чай. Ну, вино хочешь Чай, чай, Спасибо. Но ну, это было так чудно, слушайте, это вообще, американцы и там, иностранцы подходили вот такими глазами, смотрят на этот стол, я говорю, вы руками, садитесь, ешьте. А здесь, Нет, похоже, на Куда не денешься. Естественно, если три года назад, взять, насколько Россия была сильнее, и люди чувствовали иначе, но все-таки было в два раза, каждый в два раза, как говорится, потерял. Это не скроешь ничего, но все-таки люди держатся, люди все равно поддерживают Путина, его политику и все. И я не знаю, наш город Кемерово, он промышленный город, uh -huh. тоже строится много-много всего, новых домов, много хороших Мне Если путевку я была в Белокурике, если слышали такой да, курорт всемирный. – Какой? – Белокуриков на Алтайском крае. – Нет. – Ну вот такой, там есть у нас курорт и много-много этих корпусов. И вот он и я туда проехала. Испания крутится. Ага. Любой перекресток. И там колесо. А -а -а. Да, налево, направо. Можно, да, Стас, можно, да. Значит, там все эти законы есть, конечно. Люди спокойные, веселые, умные, ну все, хорошо. Еда очень вкусная. Испания для нас чужая. Дешево. А. Да, 10-10 дешево. Дешево. Там все пьют. Есть, но иномально. Ни от 10 дней никакой драки мы не видим, Ничего. Никто там даже не кричал. Ну, клаксонов нет. Я не знаю, как это будет. Значит, но очень хорошо... знаю... знаю. Я хлоп... знаю. А ну, представьте себе, вот окунья, да? Вот сейчас я вам покажу. Этот город, вот этот полуостров, и вот здесь город, и здесь, значит, один залит и другой, да, это очень, очень интересно, интересно да? И мы на полуостров не пошли, но мы обошли большинство города, mm -hmm. и мы, наш, наша гостиница где-то была сюда, рядом с этим, и вот здесь пляж, ну и так, 11-12 mm -hmm. часов ночи полную народа. Вот кто-то играет на гитаре, кто-то какой-нибудь еще там какой да, есть кто-то там поет, кто там, танцует, люди гуляют, пьют. Вот сидим, смотрим, наблюдаем. Ну, там, а некоторые там входят в море, пожалуйста. Ну вот, ночь в испанском городе. Да? Да, так что вот, и никто там. Делай, что хочешь. Да, ничего. Совершенно другая страна. Да. Ну, из этого мы поехали, с Акулуня мы поехали, конечно, мы все пилигрымы. Сантьяго де Компостела... А нет, нет, не, надели, а да. А вы на английском общались там, да? На английском и на вот, немножко там испанского знаем, но не очень много, да?